Я Гэтсби. В этом году я организую очень яркий новогодний праздник. Ты об этом еще не слышал? Твой пригласительный билет я оставил в ресторане «Селект». Я пригласил особых гостей. Наталья Горденко, Оля Тира, Сергей Абалин, Диана Ротару, Аккорд, а также много приятных сюрпризов. После этого праздника точно снимут еще один фильм обо мне. Подробности по телефону 069-500-900 и на select.md